-ду -ду -ду -ду -ду -ду. тачки четыре. Все, да oui! скорость, я скорость. Победитель девять проигравших. <зв> Надеюсь, я выиграю, а, а проигравших съем на завтрак. Хм, завтрак, а завтра тебе бы не помешало бы подумать. Крус Рамирос, ты готова? Готова, капитан! Приготовься, крус. Старт будет дан через три. Старт! Подан старт! Джексон шторм сразу же вырывается вперед! Погодите, как крус Рамирас вырвался вперед и быстро догоняет Джексона Шторма.